Вот такой у нас вход в парк, что на коляске можно свернуть шею, на велосипеде, а на инвалидной я вообще молчу, я думаю, вряд ли кто-то проедет. Лестница разрушена, ее пытались ремонтировать, так, для вида помазали. По этой лестнице нереально спуститься на детской коляске или на инвалидной коляске сюда в парк. Настало время, когда вот это давно нужно было как-то реконструировать, если мы думаем о людях. Какой наклон, смотри, какой вообще, какой градус. Так мы находимся в парке Линокомбината. Вернее, это уже можно назвать не парк, а заброшенное такое вот. Просто состояние ужасное, просто как лес или кусты. Значит, этот парк создавался попутно с, со строительством комбината Директором был Семенов. Здесь приходили люди семьями, сажали деревья, смены приходили. В свободное время приходили люди, старались создать красивый парк и создали его. И здесь были качели для детей. Колесо обозрения, танцплощадка, даже была железная дорога, по которой ездили вагончики, где катались родители с маленькими детками. Время шло, оборудование стояло. Это Кокорека, новый директорного комбината бывший, вернее. Закупил новое все, вот. но его почему-то разворовали, практически ничего не установили. А потом, в 2000-х годах, вообще с полком решил, что Здесь нецелесообразно содержать этот парк, он себя не окупает, но это расценили они в финансовом плане. А то, что это для людей отдых, что минута здесь привести просто в тишине, это ведь не измеряется в деньгах. Рядом с парком находится дом ветеранов. Чтобы спуститься в парк, начинаем с лестницы. Значит, она в ужасном состоянии. Спецавтобаза как будто пыталась ее ремонтировать, но да вот так. Для приличия помазали слегка чем-то типа цемента. Нет ни пандуса. Если вот как здесь спуститься с детской коляской или на инвалидной коляске. Это центральная аллея. Когда мы пришли в июне сюда, здесь было крапиво вместо цветов. Крапива выше меня ростом получается. Как и весь парк был заросший. После того, как мы собрали свыше 800 подписей, обратились с полком, скосили траву. И почему-то вот буквально в сентябре, в начале октября вскопали эту клумбу. Возможно на будущее Значит, эти скамейки неудобные. Люди жалуются на то, что должны быть спинки. Приходят люди в возрасте, и они хотят, чтобы хотя бы несколько скамеек были со спинками, не просто так, в самом деле разогнуть спину получается. Уже если делать, так делать нормальные. Весна сейчас вот на улицах города, на Возанлен, ставят скамейки, в самом деле, очень красивые. Они там резные со спинками, а здесь такие ямы, ямы. Я, конечно, не хочу ничего говорить, но а что они собирают это собрание, это все бесполезно. Никто ничего по-любому не сделает. Почему так считаете? Ну, потому что сколько раз его не собирали? Если бы хотело что-то, государство там наше, это они бы сделали давно уже. И те же самые дорожки, и то освещение. Никто ничего не делает. Но вот потому что он молчит все-таки, получается. Ну, вот собирали, тут были собрания, и толк. Ну, собрали, получается, начали что делать, понимаете? А дальше решили, что мы успокоились, получается. Ну, мы я все не все знаю, что и как. Тут гуляют и гуляют уже на чем есть. Может, думают, что кто-то что-то сделает, а там я не знаю. Ну, все надеются, кто-то будет что-то делать. Ну, ну, кто-то будет писать, Ну, ну, ну не соберутся добираться? же сами, люди не начнут это делать. Правильно, так надо как-то вместе собираться, требуется все. а вот то не убирают а это так и вещи, получается когда мы пришли в июне месяце здесь находились работники освода значит трава была здесь опять-таки вокруг не кошена. К Днепру спуститься было нереально, когда мы стали говорить, так, а что вы здесь делаете, если к Днепру нельзя спуститься, кого вы здесь собираетесь спасать. Они говорят, с той стороны, вот там есть парк, там приходят иногда отдыхать, купаются, если что, мы будем спасать. И вот прошло июль, август, сентябрь, сезон окончили, а Днепр, вот здесь вот по-настоящему спуститься все равно невозможно по-хорошему. Все у нас временное, все для отвода глаз. Самое смешное, что если здесь находятся работники, то я буду спасать плавающих, а плавающим нет условий. Абсурд, правда? Вот там в самом начале, там мы установили, а или нет. Да, что характерно, все фонари стоят без ламп. Все пустые. 76 -го года и больше ничего не делается абсолютно. Там, видите, написано. Да. Знаете, я удивляюсь, как тренеры привозят сюда детей, занимаются. А куда водить? И дети бегут, бьют коленки. А куда водить? Тренер не видит, видит. Тренер а почему молчат, а? А а куда, а куда Почему молчат они это? Ну, так, ну, они Нет, говори, они, говорят, они говорят, наверное, а говорят это да, пустое место, понимаете? Ведь надо собирать, написать, надо идти добиваться. Требуют Почему в горле такой парк? Причем там все платное, там дорогое. Они говорят туда ездить, чтобы поехать туда, нужно за билеты заплатить. Там понятно, да? качели и прочее, да, и прочее. прочее. Они-то они может вообще не нужны. То есть так облагородить как бы, то есть растения, чтобы нормально росли, тумбы. Президент сказал и дал указ 56 о том, что он же из этих Сказано? Финансирование поступает? Я Куда поступает? Вот там на мосту цветы видали, Основной, где в центре там мост? В центре, в центре Можно, получается, когда идет финансирование на весь город, что-то такое в центре вот эти вот... Постояли камни сейчас вот собирают, я не понимаю, я шизею, что-то... Но то черно-черноты и так хватает, они еще добавят черноты. Ну, какая разница, какого цвета сломанная штанга, если есть такой же. Да, да, да, лучше ее убрать бы, просто убрать эту штангу, получается, вот. Ну вот, допустим, все штучки, видите, стоят, железные, да. черные, зеленые. Да. было раньше, 4. изначально вообще не были деревянные, потом их, не знаю, как-то бы, как изъяли, убрали, сделали железные, в итоге как бы, то есть осталось только две. Кто, кто их снял, неизвестно. Здесь столько подписей, они были удивлены, получается, что столько людей. А потом, как выяснилось, что-то не все подписали, что тысячи людей желают здесь отдыхать и чтобы парк возродился, получается. Поэтому значит, они, значит, стали что-то думать, что будем дальше сделать, а дальше вот, устроим народ, пусть устроит. Тут раньше был туалет, там стоял. Раньше были тренажеры, эти вот, деревянные изначально, брусья. Так, они сгнили. Потом сделали железное, естественно, железное, долговечное. Но в итоге два почему-то исчезло, не знаю куда. А раньше была железная дорога, катались маленькие детки с родителями в вагончиков. Что от нее осталось, вы сами видите. получается ну, но постепенно подбивается подбивается люди приходят Значит, мы еще в июле месяце навестились и а вот здесь были разбитые стекла и до сих пор они не убраны разве работники спецслужбов не видят что это надо что-то опасно здесь ходят дети и большие и маленькие и если спецавтобаза считает, что они не столько обслуживают парк, то в чем заключается их обслуживание? Если их нет денег на то, чтобы асфальтировать дорожки, то вот это их непосредственно работа. Я так считаю. Почему? Потому что ну, здесь негде сходить, так, разобраться, да? Да, нет туалета. Нет туалета по-настоящему объясняли, нет, там, там ну, знаю, так блядь. это после наших требований, они наверное. доказывали, что значит, здесь нет условий, мы сказали, надо что надо что-то делать и они поставили, но опять-таки спецалтогаза не занимается уборкой, это он, он, запол он заполнен уже до максимума. Так, туалет надо убирать, если поставить, надо убирать,